Эндр Здравствуйте, уважаемые земляки. Продолжаем цикл наших передач с новыми силами. Давно мы не выходили. Сегодня у нас в гостях Сота Мунов, мой земляк, наш активист. И у Сота, я в на начале нашего интервью, я, я хочу задать такой ну, необычный вопрос, да? На мой взгляд, необычный вопрос. Когда, ты, когда объявили карантин, ты в своих соцсетях, в Инстаграме опубликовал то, что ты стал волонтером. И для меня, как, как для активиста, ну как для человека было тоже это, твое объявление о том, что ты стал волонтером, оно стало для меня как бы порывом тоже пойти в добровольцы. Но ходит, когда мы вот там, сказать, волонтерили, да, мы с тобой ну, много беседовали, мы с тобой были в одной бригаде. Я у тебя спросил, почему ты пошел волонтеры? Ты мне ответил, что... Мне сказал мой, от... мой отец, сказал это сделать. Я вот, знаю то, что твой отец очень давно уже да, числится без, без вести пропавшим, и я... Не скажу, что понял до, до конца, да. И вот я хотел бы, чтобы ты вот мне и подписчикам, если ты готов об этом говорить, а. я хотел бы, чтобы ты об этом рассказал. Меня зовут Сот. Мне 32 года. Родился и вырос я в районе, в поселке Евдык. народе называют еще Западный Берлин. Дело в том, что когда мне было 5 месяцев, мой отец без вести пропал. И до сих пор считается официально без вести пропавшим. И я вот, когда немного уже подрос, ну, как любой ребенок будет спрашивать, да, там, где мой папа. Угу. И тут вот такой важный момент, но ну, я считаю, когда ребенку говорят, там, что, твой отец умер, там, да, или твой отец, там, на небесах, например, да, ну, как-то, да, то это одно дело. А когда ребенку говорят, что твой отец там потерялся, и при этом еще говорят, что ну, такой он хороший был, да, человек, там, спортсмен и так далее, Привет. конечно, ребенок, ну, любой ребенок будет ждать его, ну, надеяться на то, что он найдется. Да? Ну, и мое детство вот прошло вот в неком таком постоянном ожидании. Я каждый божий день ждал своего отца. Там машина подъезжает на улице. Я выбегаю из дома, там, ну, смотреть, ну, машина была редкость в, в, в селе, или там, да, или вижу там издалека возле нашего дома машина стоит, я выбегаю, ну, прибегаю домой, смотреть, да, кто приехал. И, ну, я учился в школе на на одни пятерки, вообще не позволял себе там низких оценок, да, там участвовал во всех соревнованиях, там конкурсах, там, складывал вот эти грамоты все свои с ребятами там дрался все из-за того чтобы э, в один прекрасный день там отец придет я ему смогу это все показать там да ну похвастаться ребенок же и это меня вдохновляло ты ждал этого момента когда да когда вот в старших классах я приехал в алисту учиться ну видимо сыграл такой еще подростковый возраст да мне этот Ко мне пришло какое-то разочарование. Я уже понял, что ну, мой отец, видимо, уже никогда не вернется. Он, ну, не... И пришло такое разочарование. И с тех пор, наверное, началась такая жизнь у меня ну, без отца, можно сказать. Но вот когда мне 29 лет исполнилось, вот на 30-м году жизни, я наконец-таки дождался его. Ну, дождался его в виде такого голоса, можно сказать. Я не знаю, я в детстве, видимо, пока мне там пять месяцев было, я услышал его тембр голоса, ну, запомнил его. Поэтому иногда он ко мне приходит. Это бывает очень редко. Не тогда, когда я хочу, ну, он сам когда посчитает нужным, да, он ко мне приходит. И ну, бывают такие лайтовые беседы. Не, не сплошное там наравоучение какое-то он может это, э, это... может э, шутить надо мной там может э, информацию какую-то говорить там да? на некоторые вопросы мои не отвечает говорит что типа э, Сам ну, не обязательно тебе это знать и меньше будешь знать типа больше будешь спать да и вот э, когда это было в крайний раз 27 или 28 марта это во сне бывает нет, это на его 27 или 28 марта я посмотрел обращение министра здравоохранения Тикенова, когда он ну, объявил то, что у нас появился нулевой пациент, и ну, объявляется вот карантин, да, самоизоляция. Но я, как обычно, там ну, лежал дома и слышал его голос. Ну, как обычно, там привет, сынок. И он мне говорит, нужно вспомнить одну драку. Я, если честно, не понял с пиратом, что, про какую драку он говорит, да? Потом мы уже в ходе беседы начали вспоминать. Дело в том, что когда я вот в школе учился, здесь в Элисте, в старших классах, мне пришлось участвовать в одной такой массовой крупной драке. Слава Богу, там без летальных исходов все это было. И... Тогда почему-то в тот период времени здесь в листе несколько группировок разделились на две части. Ну, одни поддерживали одних, другие поддерживали других. И шла такая междуусобная война. Партизанка тогда значит, на, называлась. И для того, чтобы разрешить этот конфликт, там шли переговоры. Я до последнего надеялся на то, что ну, не будет никакой там драки массовой. Да? Но договорились об... Ну, об одной решающей, решающей, типа, массовой драке. Я категорически, ну, не хот... ну мне вообще не хотелось идти на эту драку. А на самом деле, ну, было страшно, потому что ты понимаешь, что это там не спортивный какой-то интерес, да? Вы не будете там на руках махаться. А это, ну, Реально. там будут лопаты, там будут арматуры, там будут зажигательные смеси. И может случиться все, что угодно с тобой или там с твоими друзьями. Но пропустить я не мог эту дураку по двум причинам. Первая причина, это было то, что все мои друзья вот, городские, они состояли в одной из таких группировок. Я сам не состоял, ну не пришивался, потому что ну, я был колхозником. Надо мной друзья шутили, часто называли меня «гасконцем», ну, в то время. Да? А вторая причина, у меня были ну, некие такие негласные обязательства в школе, ну, той, которая учился и в силу этих обязательств я должен был представлять школу, там интересы школы так, на такого рода мероприятия. Mm -hmm. И, ну вот, я вспоминаю эту драку. Мы выходили со стороны Герасименко на Чапаевскую улицу, а оппоненты наши выходили с, со стороны 12-й школы, тоже mm -hmm. на Чапаевской улице. И э, получилось так, что ну мы увидели, как впереди кто-то зажег факел, зажег факел, и этот факел освещает там ну, первые все ряды, и очень много людей там, и такое сердцебиение, все это бьется, и в этом моменте у меня как будто бы ну, картинка застывает, и вот э, отец мне мой говорит, вот говорит, сынок, человек, который стоит с факелом, говорит, это ваш нулевой пациент, mm -hmm. Те, тех людей, которых этот факел освещает, это ваша, говорит, потенциальная опасность. Сейчас, говорит, побегут ваши первые ряды, вы сразу же за ними побежите. От этого как бы зависит исход этой драки, да? И, ну, а. и, и мне говорит, тебе нужно там завтра написать такой-то пост, тебе нужно идти в волонтеры, нужно призвать молодежь, чтобы пошли в волонтеры, ну, такие вещи мне говорит, да? А То ты я даже сначала... вообще не думал-то? Да, я не думал. Я сначала, ну, не бред какой-то, ну какой волонтерство там, ну я никогда даже, ну, не, никогда волонтером не был. Ну, и как-то, почему я вообще должен идти в волонтере, пусть кто-нибудь другой идет, почему я должен вообще призывать, ну, молодежь на себя брать там ответственность какую-то, да? И я с ним как бы сразу не согласился. Потом, ну я сказал, может быть там неделю, неделю пройдет, посмотрим, как все складывается, да? Но потом, если что, я пойду там, ну, буду волонтером. На что мне отвечает, что сейчас у вас разный временной диапазон, и значение времени у вас разное. Если, говорит, в той драке ваши первые ряды побежали бы, да, а в этой драке первые ряды, говорит, это ваши врачи, говорит. Если бы они побежали, и вы на месте стояли бы 7 секунд, говорит, да, то вы бы, у вас был бы ну, другой исход. Был бы. И точно так же, говорит, в этой ситуации, если вы будете 7 дней все дома сидеть, не помогать всячески там своим врачам и так далее, да, то у вас может быть тоже картина печальная. Потом на ну, ее все равно до последнего как бы не соглашался. Ну, я говорю, говорят, это бред меня не поймут там. Друзья мои не поймут, родственники не поймут, терять больше нечего, что ли. И ну, на что он мне ответил, что мне самое главное, чтобы ты сам себя понял. Там без разницы, кто тебя, ну никому не надо объяснять это. Самое главное, чтобы ты понял смысл своих действий дальнейших. И потом мне объяснил уже с точки зрения буддистской философии, как это ну, все происходит с точки зрения трансфейдинга реальности. И у меня в конечном итоге больше аргументов никаких не осталось, ну как бы с ним спорить, да. И то я до конца не согласился, я говорю, у меня же есть мама еще, завтра, завтра нужно, ну как-то нужно маме это преподнести, она у меня в зоне риска и э, она будет беспокоиться, там давление, сердце и все такое. На что он мне отвечает, что ну, я тебя понимаю, завтра утром встань, не говори, что ты со мной разговаривал. А утром встань, когда она будет варить чай, ты скажи, что у меня есть такие мысли, ну, стать волонтером, там, идти помогать, ага. спроси ее мнение. И говорит, если, если она скажет, там, не знаю, или там, ну, еще как-то ответит, спроси в процентном соотношении. Говорит. Если она скажет 50 на 50, то принимай решение. Ну все, я уснул так, короче, и утром просыпаясь э -э -э, смотрю там, мама чай варит. Ну я говорю, матери, так и так, думаю, ну мысли такие есть, думаю, волонтер, волонтером стать, ага. Она мне отвечает, я не знаю, короче, ага. я... я говорю, ну скажи в процентном соотношении, ну как ты относишься? Она говорит, ну 50 на 50. Ну и все, пришлось мне, короче, стать волонтером. Я пошел, ну написал пост, как он мне говорил опубликовал этот пост с, ну, с призывом. Я считаю, что этот пост сработал своевременно. Об этом, ну, с поста моего очень многие девочки, которые пришли, ну, волонтеры узнали. Ну, они мне сами говорили. Ну, ты даже узнал, да, с моего поста. И вот так вот это... А, еще такой момент, у мне говорит, что, возможно, тебя будут люди хвалить. Ну там в соцсетях будут хвалить, там может быть при встрече будут хвалить. И он мне продиктовал одну молитву, которую я должен говорить. Он сказал это для того, чтобы вот эта хвальба, она не подпитывала твою эго. И все, я вот так стал волонтером. На твой вопрос, что за это явление, я не могу ответить однозначно. Может это шизофрения. Но я глубоко убежден, что Абсолютно каждому человеку доступно понять некоторые закономерности этого мира и увидеть или услышать отдельные его проявления. Только вот ну, некоторые проявления этого мира, да, они не поддаются разумному объяснению. И тут ну, человек, с одной стороны, признает свою несостоятельность найти объяснение да, и там, выдает увиденное или услышанное например, за иллюзию, а с другой стороны, тут же там… Превыш, ну, преувеличивает возможности своего разума и говорят же типа вот мой разум вообразил или там синтезировал иллюзию я считаю что здесь вопрос больше э, вере вижу да есть, ты веришь на что да вот люди же верят в бога до да? верят там в иисуса христа верят там в буду да я ко всем религиям очень уважительно отношусь себя считаю буддистом да? но люди же верь они никогда не слышали же они никогда их не видели правильно но все равно верят и точно так же, у меня же есть право верить своего отца, правильно? Я слышу там его голос, и ткель и должен быть, фундаментальная вера. Вот как Хабиб Нурмагомедов верит в то, что все, что там у него получается, это по воле там, Аллаха, да? Но у него фундаментальная вера. И только так можно это объяснить. Очень смело тут, очень смело сказать об этом. На камеру очень смело. Ну, Давай перейдем к нашим... Так, обыденным вещам, да, вот ты очень смело, очень круто выступила на, на, на митинге, да, на, на молебне. Uh -huh. Ты сравнил Диму Трапезникова с Бараном, выдававшего себя за... Не, я, не, я не его сравнил, я ситуацию саму сравнил. Почему ты решился выступить на митинге? Почему ты призывал людей к выступлению на митингах, чтобы люди пришли на митинг. Потому что Санал Ачиров, адвокат, вот, он был на интервью, я это знаю, ты это знаешь, он, он с твоей подачи -по приехал. То -то -то -то -то. Он говорит, то, что СОД мне написал, а ты приедешь ну слабо, вот так. И он <соцвет> приехал, мы еще удивились, помнишь, когда он приехал? <соцвет> вот почему ты занимал активную позицию, почему ты выступал, почему ты говорил? Вот, я бы хотел услышать ответ на этот вопрос. Ну, а что касается Санала, да, адвоката, mm -hmm. да, и мы в какой-то, я не помню, то ли в группе, то ли где, вот шло обсуждение вот это шло, да, там, про вот это назначение, и он там активно, он же пост написал, да, mm -hmm. а я просто, ну, почему ему написал, я, ну, mm -hmm. мне стало интересно, может быть, это, ну, просто там в Москве сидит там, да, и написывает, да, поэтому я ему такой вопрос, ну, задал, так а ты сам, типа, приедешь, что-то, ну, типа, людей, да, как бы баламутишь, да, и, ну, на что он ответил, что приеду, ну и реально там приехал, там, выступал на митингах. А ты почему? А, я почему? А, ну, я реально, у меня было очень такое сильное возмущение, когда вот у меня был суд, и там на суде показывать постоянно мою вот эту видеозапись. Я говорю, ну... По моему лицу видно, то, что я очень сильно возмущен, там, губы надул, щеки надул, да? брови нахмурил и что-то там говорю. Ну, то есть это реально вот, эмоции были такие, я пришел на вот этот молебен, я удивился, что там ну, очень много людей пришло, да? я снимал это все на, на, в прямом эфире в инстаграме и... Подписчики мои начали писать типа сот, выйди, типа ну скажи там свое. Слово, а ты не да? хотел говорить? Ну не то что не хотел, я я до этого пост писал, что возможно выйду, ну скажу, mm -hmm. да, если ну, там ситуация будет того требует, ну если посчитаю нужным, mm -hmm. да. А, ну потом вот начали э, как, ну, потихоньку там вы... один люди? вышел, второй вышел, третий вышел, да. Ну и я тоже вышел и высказал свое мнение, высказал свое возмущение. Оно было вот реальное такое от души. И поэтому я считаю, оно. Вот именно до людей, как бы, вот, да, разнеслось это Не Очень многие ну, говорили, uh -huh. как какой-то киченежевский пацан сравнил там, и я вот потом смотрю. Я, я, я, я сначала, видимо, не услышал, что, ну, или там много, много, много народу было смотрел, видео на полицейских, чтобы все нормально было вот так вот. и не обратил внимания. Потом я уже смотрю, ну это было очень, очень круто. Почему ты перестал ходить на митинги? Почему ты, ты даже пост опубликовал, почему ты да, перестал занимать ту активную позицию, которую ты изначально занимал? Ага. Вот для, для меня это вызвало определенное огорчение, поскольку ты моложе меня, ага. и ты из тех, кто ведет идет ту молодежь, которая твоего возраста, и помладшие люди, понимаешь? И чуть-чуть ага. я да, омрачился, как один говорит, и ушах. Ага. Ну так, первый раз, первый митинг был 1 октября, да, или 29, 29 1 сентября, 13 да. большой, там около двух месяцев, да, Нет. все это происходило, по большому счету. И вот в ноябре я написал пост, да, что больше не, не буду ходить там на митинге там, ну и все такое. Но если то, так честно говорить, мне стало жалко времени своего, mm. мне стало жалко энергии своей. Потому что у меня, ну, у меня цели и задачи вообще по жизни, да, они как бы вообще не касаются политики, да? И я к ним иду как бы, да, постепенно, медленно, но верно иду. Но тут как бы вот эта, вот, активная моя вот эта гражданская позиция ну, сыграла да, роль в какой-то момент. И я, можно сказать, отошел от своих целей и прям как бы, ворвался в эту политическую. Вот эту, ну, Активность. Активность, да. Ага. Ну и потом э, я понял то, что ну, как бы, я вообще отошел от своих целей, поэтому мне нужно возвращаться к своим э, делам. Э, в принципе, все, что нужно было от себя, да, я посчитал, нужным что вроде сказал, сказал достаточно громко, достаточно ну, и Бату Сергеевичу на встрече сказал, и Чингизу берегу у нас, я сказал, и на митингах выступил, но ну, как бы поэтому вернулся к своим целям и задачам, можно так сказать. Mm -hmm. а, ну, сам процесс вообще мне как бы понравился, мне я не жалею ни о чем, Я познакомился с ребятами, до сих пор с ними, ну, как бы дружу и э, вообще само движение, оно я считаю породило вот, э, очень Хорошие, положительные, положительное направление, вообще общество в республике в целом. Вот Твое так. внутреннее состояние у вот, него так, такое же сейчас. То есть, если завтра будет какое-то возмущение, ты тоже поднесешься. Я, я, я делами я, своим заниматься. Я, я уже больше не буду ходить на короче. А еще я почему отошел? Я еще побоялся побоялся переквалифицировать это на личную свою проблему то есть меня очень э, очень быстро можно спровоцировать то есть завтра есть если, если вдруг да ну не, не дай бог там, там боюсь сестру там уволили с работы да или еще что-то ну так, такое какой-то там адам ресурс какой-то бы применился да, то я мог бы это уже ну переквалифицировать на свой лично на свою личную проблему а свои личные проблемы я решаю но ну, совсем как бы другими способами я не, я не выходил бы там в пикеты я не выходил бы в митинге ну то есть э, я могу потерять самоконтроль на самом деле угу. ну, моя вот эта импульсивность она может довести меня вот я крайний митинг вот 27 октября я еле-еле там сдержался я еще немного я мог ну, просто самоконтроль свой потерять И это привело бы ну ну, таким плохим последствиям может сказать и это вообще опасно для меня там для моих и вообще ну всего прочего извини да не могу не задать этот вопрос вот 27 скамейка да, митинг был после митинга uh -huh. включили песню а дима шираева uh -huh. ты ушел за сцену uh -huh. я видел тебя ты был весь в слезах uh -huh. ты был очень впечатлен Угу. Хочу как, комментарий услышать по этому поводу. Ты, и еще самое главное, угу. не только ты впечатлел, ты своим вот этим поведением многих людей впечатлил. Кто тебя увидел, те увидели действительно ту искренность, угу. ту честность, да, которую вот не, несли, не унес народ на, на этом митинге. Угу. Многие об этом не знают, но кто стоял за скамейкой, это увидели. Я в том числе. Ну, все, это все очень просто, знаешь, да. я же говорю, я весь митинг, я был в напряжении, в очень, очень такой сильном напряжении. Мне было тяжело, Ты вышел да, слово говорить? Да, мне было тяжело смотреть на то, как на эту скамейку там старики поднимаются, да? И это Ты меня очень... Да, нет. меня это очень сильно... Я е, ну, я говорю, я еле-еле сдерживался, И потом, когда вот, ну, с песня заиграла, уже люди начали расходиться, я себя как бы чуть-чуть, ну не то что чуть-чуть, расслабил себя. Поэтому у меня вот эти эмоции пошли, ну, слезы начали выходить. Ну, это обычно человеческое состояние. Но ну, очень искренне это было, очень искренне. Ты был на встрече с Бату угу. Просто в своих прежних интервью я почему-то пропускал эту встречу. и никогда никому не задавал вопрос по этому поводу. Вкратце, охарактеризуй итог, что тебя впечатлило ты запомнил ну э -э, изначально когда меня позволили на эту встречу я не хотел идти я туда пришел как бы ради приличия да но раз там список занесли пойду на эту встречу я думал и тем более там типа как закрытая встреча я думал может бату Сергеевич нам какие-то там вещи скажет такие которые люди не должны знать да. Возможно, даже там с пониманием каким-то отнестись, да? Э, ну, как, как оказалось, там, мы пришли там. Просто-напросто. Каждый высказал свое мнение. Бату Сергеевич сказал: ну, типа, все равно, типа, все будет так, как он, типа, сказал или там задумал. То есть, да? ничего нового-то не будет. Ну да. И, ну и все. Встреча прошла, мы все разошлись. И потом все стали рассказывать про, про бутылку, да? <соединения> <соединения> <соединения> Я знаю, что, что ты очень хорошо общаясь с нами, скажем, Манджию. Uh -huh. Мне бы хотелось сказать, как он повлиял на жизнь твою, на твою политическую активность uh -huh. тот период? Ну, вообще, я считаю, uh -huh. он, он на мою жизнь сильно повлиял. Я старался всегда как бы... с спрашивать у него советы вот по жизни да и когда работал еще у него водителем ну я просто смотрел как на человека порядочного и калмык достойный калмык и успешный вот это меня прям вдохновляло то что он успешный ну, по сути он успешный человеком и я Искренне приехала ему помочь в его предвыборной кампании. Я был, финансов, был представителем по финансовым вопросам у него. Ну, мы все знают, не прошли муниципальный фильтр. И так. Ну, на самом деле, на этом я как бы думал, ну, не прошли, не прошли. Все как бы. Нам Сергей Викторович дальше работал, там, ну, По-своему? Да, по да. И я как бы по-своему. Ну вот тут началось, да? И тут назначили Я считаю, что вот Бату Сергеевич и, и Дмитрий Топезников, uh -huh. на ну, сегодня я прям им благодарен то, что они есть, то, что они являются тем объединяющим фактором для жителей республики, uh -huh. что очень многие вот, модное слово пробудились. Пробудились, стали лезть. Ну там пишут очень многие, что вы лезете, где вы раньше были. Я, я вообще считаю, что это очень хороший показатель того, что люди очень многие это обсуждают, смотрят, то есть начинается развивать определенное гражданское общества и, соответственно, образованность uh -huh. для данного общества. Твое мнение об этом? Да, я, я согласен с тобой. Ну вообще появление Дмитрия Тароплезникова очень большую роль сыграло вот в этом. И, ну, не знаю, сейчас работает. Некоторые мне говорят, что, ну, даже из знакомых, типа, вот он это сделал, то сделал, типа, вот молодец, да. Я говорю, ну, хорошо. Конечно, это очень хорошо. Дмитрий Викторович, это очень хорошо, что вы работаете. Благодарительный фонд. Ты являешься учредителем благодарительного фонда Светлин Зале. Учредителем. Ты, я знаю, даже был инициатором, вдохновителем этой идеи. Uh -huh. В связи с чем связана твоя тяга благотворительная деятельность? Благотворительность и волонтерство вот, – это одно и то же. Да даже закон называется благотворительной, волонтерской, добровольческой деятельностью. Вот так. Uh -huh. С чем связана твоя инициатива такая? Uh -huh. И деятельность, расскажи, на каком этапе сейчас все это. Uh -huh. Сама идея вообще благотворительного фонда, она э, как бы внутри как бы, у меня вынашивалась очень долго. Я просто никак не мог понять, с кем начать и когда начать. Да? А форму ты уже знал, как будто. Да, выглядел. да, да. Mm. И вот э, первый раз я написал в интернете, написал Берти Борис Нетастаевой. Э, я с ней не был вообще знаком. И немного даже комплексовал. Я ей написал в ноябре, что ли, вот после того, как, ну, после вот этих всех митингов, комплексовал насчет того, что я, я думал, что если я напишу, и вдруг она там, типа, вот оппозиционер, типа, такого, да, вы ну, не захочет, типа связываться. Mm -hmm. да? Хотя, ну, как бы то, что хочу ей предложить, это никак не связано как с какими-то там оппозиционными какими моментами. И поэтому ну, я написал, она ответила мне, мы встретились с ней, я объяснил, как по бы идее фонда. Да. Она, мне, она меня поддержала, я вообще очень радостно уехал от нее. Потом позвонил Диме Шараеву, мы с Димой встретились, тоже рассказал идеи фонда. Ну и потом с Дианой Баскомчивой, Феликсом Шарваевым и Лиджиком Горяем. Ну, у фонда основных вот три направления. Первое направление – это вот развитие и сохранение языка и культуры. Да? Это первое основное направление фонда. Второе направление – это дети-интеллектуалы. То есть будем поддерживать детей-интеллектуалов. И третье направление – это вот спорт, поддержка вот начинающих спортсменов. Как это вообще будет в дальнейшем все выглядеть? Ну, сейчас, например, фонд же не создался там на один год или на два года. У нас очень большие планы, и я думаю, что фонд будет существовать десятилетия. И на этот год мы там запланировали конкурс фестиваля, о котором я... Вот, даже вот на ЗАН онлайне есть отдельный этот, отдельное видео по конкурсу фестиваля этому. И по мере успеха фонда, Исходя вот из возможностей фонда, мы будем оплачивать там, дополнительную стипендию детям-интеллектуалам, которые учатся там, ну, за границей или которые учатся в, в, в московских вузах, да, в российских вузах. Даже, возможно, будем э, брать полностью, оплачивать полностью их обучение. И, кто знает, там, через 20-30 лет, может быть, фонд выучит какого-нибудь Нобелевского лауреата или, например, ученого. А потом этот человек будет помогать фонду и точно так же там, выращивать э, таких же ученых, там, интеллектуалов. И точно так же про, про спортсменов, очень, очень много перспективных спортсменов, у которых часто не хватает денег. Э, тоже отправлять их, например, в школу Олимпийского резерва и оплачивать вот, весь, весь, цех, весь спортивный. Uh -huh. Ты вот, отвечая на мой предыдущий вопрос, сказал то, что обращаясь к улитике, побоялся там оппозиционер. будет думать, что здесь. Вот печать клише оппозиционера на тебя сейчас, как-то на тебя влиять. Я нормально, как бы, отношусь, да. Ты нормально это понятно, как к тебе относится. Ты это чувствуешь, не чувствуешь, что видишь там проявление. Я просто близкие друзья они как были близкими друзьями такие остаются и им безразлично это самое главное и поэтому да бывает там некоторые видишь что как-то мне говорят там что что с ума сожил как будто бы некоторые знаешь с какой-то паской ну я это на это внимание как бы не обращаю ну да дальше делай свое дело идешь ты очень творческий человек я знаю сход у нас на гитаре играет на дамбре еще там на инструментах. Ты любишь э, там, петь песни, стихи читать. У тебя очень хорошая память. Я много видел видео. Ты даже при, при мне пел песни, да, там на гитаре стихи рассказывал. Знаешь, очень много. В связи с чем эта тяга? Ну. Откуда она появилась? Детство или там в 16-летнем возрасте? Не, детства, там, позже. Я, ну, я считаю, что я всегда был творческим человеком. Вы учился там на дамбре калмыцкой играть и на гитаре сам учился пел танцевал но это мне нравилось я очень завидую тебе то что ты родился в той атмосфере вот этого родного именно родного языка там, в субкультуре той. Ну, хотя я сам китченеровский но ага. у меня это было но не в такой степени не в такой огромной степени как у тебя просто я знаю да, что такое эвдик там ага. вот и ну очень много ну, так чисто светло завидую тебе вот оцени хотел бы стоит комментарий услышать оценку настоящего вот, положения калмыцкого языка и как бы ты хотел это видеть в дальнейшем как эвдикинский ага. парень Ха -ха. Ну, то что родной я считаю что через я не знаю ну так на скидку через 10 лет многие будут разговаривать на родном языке это будет сейчас это будет модным сперва а потом это перейдет в такое уже в нормальное русло и каждый человек будет понимать почему он должен говорить на своем родном языке я считаю что а почему любой, он... любой современный а почему он должен был ну, сейчас я объясню да любой современный калмык, да я считаю что должен уметь разговаривать на трех языках Первый язык русский, ну, так как мы родились да, в России. Второй язык английский, uh -huh. ну это уже по, по большому счету жизненная необходимость, uh -huh. потому что английский язык сейчас, все сайты переведены на английский язык. Ну все на английском языке в мировом обществе, да. И третий язык это родной, родной язык, язык да. свой родной язык нужно знать. Я не буду говорить там, о, ну, там грузить там о каких-то там сакральных вещах, да о ментальном предназначении, да, о ментальном значении всего этого. Но, вот, например, Санал, э, ты идешь в Москве, да? Mm -hmm. к тебе подходят киргиз, они mm -hmm. часто подходят и спрашивают, Киргизы yeah, yeah, yeah. <laughs> что очень такое, часто, Да, да. Ты что-то Очень часто. То есть мы очень сильно похожи, получается. Они путают, правильно? Ты отвечаешь, что нет, я калмык, например. Да? А как тебя вот идентифицировать? Вот, как ты, как отличить тебя, что ты вот калмык, а он киргиз. киргиз? Вот как? То есть они по языку друг друга отличают? Вот мне нравится, как Анатолий Джижиев mm -hmm. а, в своем интервью, и вообще он всегда это говорит, что а, и вообще идентиф, идентиф, идентиф, идентификация идет по пяти признакам. Первый признак – это союл – культура. То есть у вас разная культура. У тебя разная культура, у киргиза разная культура, да? Второй это кельн язык, угу. третий это шаджин религия, угу. вот разный религиозный взгляд, четвертый это Цусн, кровь, кровь, да, угу. и пятый это газер земля, земля, там где ты родился. И вот, но вот эти все пункты самые самые как бы первый пункт по которому тебя можно сразу язык. идентифицировать это язык, язык. Соответственно, да. Ну, да, это понятно. И по языку ты, <ква> ты ты находишь себя в этом мире по большому счету mm -hmm. как калмыта понимаешь? На твоих страницах в соцсети, ну в инстаграме, что mm -hmm. я в основном тебя смотрю в инстаграме, в ленте появляюсь Я увидел, ты занимаешься каким то бизнесом, платформой, интернет-бизнес, что-то продвигаешь. Вот хотелось бы узнать, чем ты занимаешься, чтобы люди знали, то очень многие спрашивают, где сот, чем занимается, что делает. А люди, поскольку они думают, что мы кичи они думают, что мы с тобой чуть ли вместе там не каждый день отвечаемся. Вот я хотел бы, чтобы ты рассказал немного нашим подписчикам. в мае этого года мне предложили стать партнером одной международной компании. Она разработала свою кэшбэк-платформу, клиентский сервис. И активно его продвигает на рынке в России, в странах СНГ в общей сложности там, в, 11, в 11 странах. И в ноябре этого года компания заходит на американский рынок. Мне это как бы отозвалось сразу. Очень интересная как бы, идея, очень большие перспективы. Сама компания активно развивает философию умного потребления, ну, суть которой в каждодневном, каждодневной экономии на своих вот привычных покупках. И компания вознаграждает партнера, ну, то бишь меня вознаграждает за привлеченную сеть клиентов и подключенных бизнесов на платформу, поэтому она практически вроде единственная компания, которая применила технологию сетевого маркетинга вот именно по кэшбэк платформе и, ну, и получается в 2008 году я был в америке uh -huh. это получается 12 лет назад да ага. и я видел как там все это какой там интернет у нас в 2008 году не было интернет очень вообще плохой был интернет здесь даже сотовых вышли вот выше практически там ну поселок не было только были все было 2008? А, ну может в райцентрах отелялись райцентр да. Ага. ну а в америке это все все ну, уже стояло, да. уже и интернет там люди уже вот эти онлайн покупки совершали хотя я ну, очень был удивлен этому да а потом уже вот э, сейчас уже можно сказать все это к нам приходит и тут в принципе не надо никакими там экстрасенсорными способностями обладать или, там деловым мышлением да э, я считаю что тренд кэшбэка в россии э, он за вот, ближайшие годы вырастет вообще ну, десятикратно потому что можно опереться вот на опыт Западной Европы или Америки. Там 50% всех транзакций да, проходит через кэшбэк сервисы 50%. Угу. А в России эта цифра составляет 5%. А то есть что это... будет развиваться? Есть куда развиваться? Да, то ничего. есть получается, что потенциал, объема, потенциал роста объема рынка есть. он будет за ближайшие годы 10-х Поэтому это очень хорошая Хорошая перспективная ниша, я так посчитал и начал заниматься этим. Кому интересно, кому <рекланируем> после Прорекламируем. После эфира я даже вам могу маркетинг-план рассказать. Все тоже, тоже можете стать партнерами. Все отлично. Сот, ну очень смелое интервью. Вот в э, заключение, по, по традиции, я бы э, хотел бы чтобы ты пожелал нашим подписчикам, что -нибудь. если ты мог, мог бы это как-то творчески выразить, то я думаю, подписчикам было бы очень приятно. Надо было гитару принести. можно сказать. Ну, в моем репертуаре есть по новой Я бы хотел рассказать. Одно из любимых. Я бы хотел рассказать стихотворение Николая Джамбулыча Санжиева. Он недавно покинул нас. Один из достойных сынов Калмыкии, который всегда болел за родной язык. И он написал это стихотворение, можно сказать, своему поколению. Своему поколению, но это стихотворение, оно актуально и сейчас. Называется оно «Ты, ты, ты только лишь по паспорту калмык". В науке жить под Натарев слегка отрекся от родного языка стал сероват штампованно безлик, хотя еще по паспорту калмык. Прилестившись мишурою городской ты в торопях покинул дом родной во власть ночей томительных без снов оставил беззащитных стариков. Отъезда час был сладким для тебя и мать платок бессильно теребя тебе шептала ласково сынок твой будь для нас не есен и далек Не знаем мы, что ты встретишь впереди, но ты иди решившись в путь иди друзей найдешь обычаи их познай но только свой язык не забывай а ты забыл ты от всего отвык родным тебе казенный стал язык и сам ты стал казенным от того не потому ли возвратясь в село ты матери прождавшись столько лет небрежно бросил легкое привет в науке жить слегка поднаторев, родной очаг родной язык презрев, одет по моде молод но безлик ты только лишь по паспорту калмык Поэтому, вот, ну, хотелось бы обратиться ну, к уважаемым землякам, к молодежи, да, вообще к любому возрасту. Э -э, учите свой родной язык. Хальмы, келян, досад. Я не говорю о там, о супер, там, профессиональном языке, да, да просто хотя бы сперва начните на, на, да. на да. И келядаже кельнорджеттым. Главное, Вам начать, мне кажется. Да. Я говорю, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу Спасибо, что пришел. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью.